Всем здравствуйте, дорогие партнеры. Также приветствую всех наших гостей. А те, кто смотрит на YouTube-канале, всем тоже добрый вечер. А С вами Ольга Арзуманян. Сегодня тема нашего вебинара это наш, естественно, фонд взаимопомощи в World Money, наши стратегии, наше развитие, наши уникальные маркетинг-планы и ответ на ваши вопросы. Ну и начнем, наверное, мы со знакомства с нашего кабинета. А Как все видите, находимся мы на главной странице сайта. Наш сайт весь полностью автоматизирован. Регистрация у нас довольно-таки простая. Логин вписываете, почта должна быть Google или Яндекс. На другие почты у нас регистрация не проходит, письма не приходят. Регистрация, вывод заработанных денежных средств. И перевод, внутренний перевод между партнерами у нас подтверждение идет только через почту. Поэтому, ребята, указывайте почту, должна быть рабочая. Прежде чем указать эту почту, проверьте, рабочая она или нет. Вводите пароль, повторяете пароль, описывайте свой телефон. Здесь Обязательно просмотрите, должен быть логин вашего спонсора. На всякий случай нажимаете «Проверить» и можете пройти регистрацию. Здесь выходит окошечко, подтверждаете и нажимаете, ставите галочку Перед вами открывается пользовательский соглашение оферта. Я советую вам прочесть от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Ну и нажимаете кнопочку регистрацию. Следующий э, э, этап. Вы заходите на свою почту и ищите письмо. Письмо может попасть и в спам. Так что смотрим и в спаме, или в входящих. И подтверждаете свою регистрацию. Затем э, авторизируйтесь и перед вами вот такой вот кабинет кабинет наш полностью автоматизирован с левой стороны у нас меню по все что у нас есть в кабинете ну и начнем конечно с профиля в профиле обязательно нужно указать свой skype телефон вы указали при регистрации Работаем мы с двумя платежными системами Perfect Money и Pair кошелек. Если у вас нет перфекта, вы будете работать только как я с Pair кошельком, то вписываете нули и только тогда лишь нажимаете кнопочку Сохранить. Сайт перегружается и у вас платежная система устанавливается. Ну и следующий. Выбираете файл для того, чтобы установить свой аватар. Как только приходит сюда код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку загрузить. У вас полностью перегружается сайт, аватар устанавливается. Ну и теперь ваше дело выбрать, какая, на какую платежную площадку вы пойдете работать и будете зарабатывать денежные средства. У нас наш фонд Имеет четыре уникальных маркетинг-плана. Это четыре площадки. Три площадки, которые World Money, PD и Golden Ring, они связаны между собой. Работая активно на площадке PD, вы будете продвигаться и автомат автоматом у вас активируется. Площадка World Money. А с площадки World Money идет закольцовка и активируется Golden Ring. Так что здесь, ребята, работая на всех этих трех площадках, вы будете зарабатывать великолепные, шикарные деньги. Ну и что что хочу сказать некоторые первый вопрос всегда задают когда рассказываешь о фонде и вопрос задают а как же у вас выводится денежное средство? А денежное средство, ребята, у нас выводится в ручном режиме с целью безопасности. Это администратор выводят не по регламенту, хотя регламент у нас 72 часа, но у нас ежедневно идет вывод денежных средств. А поэтому у нас не было никогда, чтобы ждали вывод по несколько дней. У нас все это четко отработано. И следующий вопрос всегда задают: какой продукт вы здесь имеете? А что вы можете предложить людям? А мы продукта у нас нет никакого. У нас единственное, что мы можем предложить, это шикарный вид заработка. Это вы можете не ограничивать, никаких ограничений у нас нет в заработке. Сколько душа ваша пожелает, столько вы и заработаете. Единственное ограничение в заработке может быть только ваша лень. Если вы не будете лениться, то вы будете иметь очень хорошие деньги. Вы здесь станете миллионером. Но у нас уже есть партнеры, которые стали миллионером у нас в фонде взаимопомощи. Поэтому только нам равняться на них. Ну и теперь, наверное, начнем с основной площадки. Я расскажу маркетинг по площадке. Первая наша World Money. Я ее очень люблю. Они, да, у нас все площадки очень хорошие, с очень шикарным заработком. Ребята, это сказать кому, что у нас... Я когда начинаю рассказывать и говорить, что у нас с, с одного партнера падает 30 тысяч на баланс, мне иногда не верят. Я открываю кабинет и показываю, потому что действительно нет нигде и не было, наверное, и не будет, чтобы с партнера, с каждого, сыпалось по 30 тысяч, которые, когда выходят на шестой стол. А в Golden Ring, как это вообще вы сами видели и смотрели маркетинг, а там вообще шикарно. Там... Там больше 100 тысяч падает на ваш баланс. Поэтому нет никаких у нас ограничений заработки. Ну и начнем с того, что мы вы пришли, активировали площадку World Money и купили всего два стола. Первый стол у нас идет в обязательном площадке. На любых площадках в обязательном порядке идет покупка. А все остальные столы вы покупаете по желанию. Вы можете купить первый и второй. Это всего лишь тысячи. Вы можете купить первый, второй и третий. Это 6000 и 2. Это 8-9 тысяч. Вы можете купить первый и четвертый, первый и второй, первый и третий, первый и пятый. Первый и шестой. На любой, вот на какую стратегию вы, ваш глаз упадет, на той стратегии вы будете и работать. Ну вот сейчас я вам показываю, если вы покупаете два стола. Первый и второй стол. Это всего лишь 3000. Это не такая огромная сумма, не критическая, которую можно выделить из домашнего бюджета. Но для того, чтобы сделать бизнес, всегда нужны вложения. Начнем с этого. Мы им... Когда Начнем с того, что когда приходит первый партнер у вас сюда, он становится сюда на место, вы сразу выставляете бронь. Бизнес наш полностью управляем. В каждом кабинете, каждая наша матрица у нас выставляется бронь. Куда поставили бронь? Туда станет ваш партнер и станет ваш, ваш клон. Покупка клонов у нас на всех площадках в неограниченном количестве. Здесь вы можете покупать клоны и продвигать своих партнеров Точно так вы можете клоном купить клона и продвинуть себя Ограничений нет никаких За, На какую сумму, на какую площадку вы можете в любое время купить Ну и приходит к вам второй партнер Вернее, он становится сюда и становится к вам на второй стол. Вот, смотрите, это у вас уже в, в накопительном балансе у вас 1000 рублей и 2000. Это уже 3000. Накопительный баланс он, у нас, ребята, баланс. Это деньги, где собираются на активацию следующего стола или же на, на баланс на вывод. Вот это вот у нас накопительный баланс деньги собираются для этого. Когда к вам приходит второй партнер второй партнер он только нажимает купить вот второй стол и а вы уже у вас закрылся, потому что переход у нас идет с двух партнеров на другой стол вы уже стали сами под себя. Это же очень хорошо. Вы сократили, посмотрите на три партнера, вы сократили себе команду. Это великолепно. И как только ваш партнер покупает второй стол... У вас этот стол закрывается, потому что у вас в накопительном 2000 2000 и 2. У вас 6000 накопительный. У вас автоматом покупается третий стол. Вот он. На этот стол у нас, ребята, полностью выплатный. И... А ваши партнеры точно так приглашают каждый по три. Приходит к вам третий партнер, он становится сюда, на это место. Вы тысячу, тысячу рублей уже получили на баланс на вывод. Ну, теперь ваши партнеры идут следом за вами. У первого партнера закрылся этот стол. Он пригласил три человека. А у этого партнера тоже закрылся. И ваш клон, вот кто сюда выходит первый, то ли может выйти ваш э, клон, то ли может стать первый партнер. Это независимо, кто из них будет активнее, тот и станет на это место. Стал сюда первый партнер, вы получили э, 3000 э, на баланс, на вывод. И произошел, у вас, произошли у вас два реинвеста. Это на первый стол и на второй стол. Не забудьте выставлять сразу брони под своего клона. Когда идет реинвест, обязательно поставьте бронь занята. Ну и теперь, когда приходит, приходит ваш клон сюда, вы получаете 6000 на баланс для вывода. Вот посмотрите, уже у вас на балансе 9, и здесь вы 1000 получили, 10 тысяч у вас на балансе. Советую всегда, и я, Елена купите, пожалуйста, за 5000 на четвертый стол. Вы сокращаете этим свою команду, вам меньше будет работы. Ну и когда только приходит сюда, становится второй партнер, вы получаете 1000 рублей на на баланс, на вывод. И у вас сами вы идете, так как вы уже купили, у вас есть четвертый стол, и вы сами под себя становитесь сюда. Посмотрите. Как только приходят ваши партнеры, идут следом за вами, шаг в шаг. Как только приходит сюда первый партнер ваш, а кто из них первый или второй, кто активнее будет, вы у вас идет автопереход, потому что у вас 5 и 5 тысяч накопились на накопительном балансе, и у вас автоматом покупается пятый стол за 10 тысяч. А как только сюда становится ваш второй партнер, вы 5 тысяч, которые вы покупали на, со своего баланса, они вам возвращаются обратно на баланс, на вывод. Ну и теперь здесь приходит, становится Первый партнер, ваш клон выходит сюда, и ваш второй партнер выходит. Это накопительный, здесь деньги накапливаются на покупку шестого стола. Шестой стол у нас выплатный, Это он стоит 30 тысяч. И как только сюда пришел или ваш клон, у вас 10 тысяч на баланс упало сразу на вывод, а за 20 тысяч активировалась автоматом площадка Golden Ring. Очень крутная, ребята. Всем советую рассмотреть эту площадку. Ну и затем приходит первый партнер, у вас 30 тысяч на баланс упало. Со второго партнера у вас упало 30 тысяч. Вот вы прошли, пожалуйста, один круг, и у вас 86 тысяч у вас на балансе, ребята. Пожалуйста, скажите мне, где проделав не такие большие действия, не с таким малым количеством партнеров, вы Заработаете 86 тысяч. Ребята, да нет нигде, нет ни в одном проекте, ни в одной компании. Плюс у нас идут все время реинвесты. Реинвесты идут и, и на первый, и на второй, и на в третий. У вас закрылся этот стол, у вас новый открылся. Как только у вас обнуляется этот стол, открывается заново, вы опять выставляете брони, и сюда становится то ли ваш клон, то ли ваш третий партнер приходит. И все вы летите, ваш ваш клон летит на площадку а, Golden Ring. А 10 тысяч у вас на баланс. Со следующего, с четвертого опять, с пятого 30, с четвертого 30. Вот посмотрите, какой шикарный здесь заработок. А, я считаю, что очень круто. Очень крутая площадка. И я всем советую, ребята. Приходите и зарабатывайте в наш фонд взаимопомощи World Money. А тем более, если вы еще пришли новичок, у вас с приглашениями не так уж хорошо делать презентации, пожалуйста, вы всегда можете привести гостей своих к нам на вебинары. Вебинары у нас проходят два раза за день. Это в 14.00 и 18.00. У нас есть школа финансовой грамотности, которую ведет администрация. У нас есть школа-наставник, которую я провожу три раза в неделю. Вы всегда научитесь работать и зарабатывать деньги. Ну вот теперь вы, вы, например, выбрали вы эту площадку World Money, пополняем кабинет, заходим в раздел финансы, пополнение, выбираем платежную систему, например, Perfect Money, вы вписыв... нажимаете Perfect, сумму вписываете в рубля, например 3000 и нажимаете кнопку пополнить система вас переносит к вам на perfect money и у вас списывается в долларах а сюда приходит на баланс в рублях ребята вот если спайра то спайра там нет никаких проблем ну и в, в этом разделе будет у нас отображается сколько у вас будет на балансе сколько вы будете пополнять и может быть нужно я например иногда пополняю баланс для своих партнеров у них там проблемы то с пайером то еще с чем-нибудь то с карточкой я им пополняю с, с, с пайра со своего ну и здесь будет отображаться ваши заработанные деньги. Здесь сколько вы вывели. Здесь почему отличается у меня сумма? Да потому что у нас есть, ребята, вывод, перевод денежных средств между партнеру. Приходит к вам новый партнер. Вы всегда можете деньги с баланса обналичить через нового партнера. Он вам переводит на ту платежную систему, которую ему удобно. А если она у вас есть, а вы переводите на кабинет на кабинет. Переводится, ребята, у нас с одного рубля. Вводите сумму, например, 100 рублей. Вводите логин, например, этого партнера и проверить. Окошечко. Здесь нажимаем, выходит кратенько, что это Евсеенко Лена. Здесь нажимаете перевести, выходит Сообщение у нас каждое действие, например, денежные, какие-то вы будете делать вывод, перевод денежных средств, вывод денежных средств, всегда здесь отображается, выходит сообщение о том, что зайдите на свою почту и подтвердите эти действия. Здесь в этом, с правой стороны, вы будете, всегда можете посмотреть, когда, в какое время, в какое, э, какого числа вы переводили, какому партнеру, какой логин. Ну и здесь отображаются э, выплаты, вы будете здесь смотреть, всегда можете посмотреть, за кого вы получили, э, например, э, э, пришли вам на баланс для вывода, за кого пришли. Ой, ребята, прошу прощения, это у нас выплаты. Это когда вы вставите деньги на вывод. Прошу прощения, минимальный вывод у нас 500 рублей. Не 499, а 500. Вывод проводится в течение 72 часа. Регламент. Но ну, у нас регламент этот не соблюдает наша администрация, а выводит нам денежное средство ежедневно. Ну, а история переводов вот здесь вот отображается. Вот. Ну и теперь за, пополнили баланс на, на 3000, заходите на площадку World Money, листаете сайт, и вот у нас столы, где вы можете купить. Покупаете первый стол, сайт перегружается, выставляете бронь. Обязательно выставляете брони. Выставили бронь. Вот сайт перегрузился и у вас уже установилась надпись «Занято». Вот на это «Занято» станет ваш партнер или станет клон. Проверяете следующее действие. Точно так проводится и со вторым столом. Точно так нажимаете «Занято». Поэтому Проверяйте, ребята, брони. Ну и следующую площадочку я вам хочу а, показать и рассказать. Это, наверное, наша социальная площадка. А, она называется у нас ПД. А здесь единственное на этой площадке у нас есть подтверждение активности кабинета. А, через каждые 14 дней у вас будет баланс списываться по 100 рублей. А, те, кто работают на этой площадке и знают, что баланс нужно им ежемесячно пополнять на 200 рублей для э э подтверждения активности кабинета. Первые недель, две недели проходят, это идет э списание 100 рублей, это начисление по 10 рублей, э на э партнерские э называются у нас реферальные э на 10 по 10 рублей на 10 уровней. И следующие две недели это будет покупка клона за 100 рублей. И он станет у вас сюда на первый стол. Ну, я все, вам сейчас покажу просто, как быстро здесь выйти на эту площадку. И перейти быстро на площадку основную, которую я вам рассказывала в World Вот посмотрите, вы здесь у нас... Первый стол стоит 100 рублей, второй стол стоит 200, третий стол стоит 400 рублей, 800 рублей, четвертый и стол выплат у нас 1600 Вы вы приглашаете себе одного партнера на полторы тысячи. Ну, это вообще за полторы тысячи и нельзя и купить хорошие колбасы. Поэтому бизнес, значит, это можно из этих полторы тысячи. Это не такая уж критическая сумма вообще, ребята. Вот и купили клона себе за 100 рублей. Этот клон у вас закроет полностью все эти четыре стола и у вас автоматом откроется пятый стол. Вот посмотрите, вы пригласили всего лишь одного партнера, и у вас уже открылся стол выплат. Ну и следующее ваше действие, вы приглашаете, выставили опять брони. И приглашаете себе второго партнера. У вас становится точно так на 1500, на 4 стола. Вы следом покупаете за 100 рублей. За 100 рублей покупаете клона. Он у вас становится сюда, этот клон. И на каждый. И у вас закрывает опять этот клон за 100 рублей. Полностью все 4 стола. И у вас первая выплата. 600 рублей у вас идет на баланс, на вывод. На вывод и за тысячу рублей активируется первый стол на площадке World Money. Вот посмотрите, советую не выводите эти первые 600 рублей, а смотрите дальше, что я вам предложу. Вы приглашаете следующего партнера. Ваши же тоже партнеры, тоже не сидят, они же тоже работают, они тоже, вот, э, э, допустим, вы пригласили третьего партнера, да? у вас третий партнер приходит, вы опять клона покупаете, он у вас опять все закрывает, и вы получаете первую э, выплату, вторую выплату, 1600 на баланс, То у вас уже 600 и 1600, это сколько? 2200, ребята. Я вам советую, зайдите сразу на площадку World Money и купите второй стол за 2000. И у вас уже будет на а, площадке... А, а, а, это там... World Money, первый стол и второй стол. Теперь вы уже можете приглашать и на эту площадку, и здесь у вас будет доход. Вот с четвертого вы опять получите на вывод 1600. Посмотрите, и там уже вы будете приглашать и на первый, и на второй стол. Смотрите, у вас уже, если вы будете дальше работать, дальше работать ребята и у вас же стал вот этот вот четвертый партнер сюда и или может даже выйти ваш, ваш клон если вы например приглашаете не на полторы тысячи а например на 700 рублей и здесь тоже покупаете клона и под этого клона выставляете опять брони чтобы следующий партнер пришел на 700 рублей. Смотрите, если вы пригласили, купили, например, 4 стола, и к вам пришел первый человек, и вы купили один клон, и у вас открылся уже пятый стол, Вот. а когда вы покупаете, приглашая покупку, Купили три стола, это всего лишь 700 рублей. И вам нужно пригласить два человека и купить два клона по 100 рублей. И вы выходите на... Открывается у вас только пятый стол. А, но заб, Не забывайте, что с третьего человека вы только получите 1600. Я вам показала, что самый минимальный вариант это 1500. Ну это же небольшая такая сумма, чтобы начать свой бизнес. Ну и, например, если вы купили первый стол и пригласили два человека, то и они по два, то вам нужно, представляете, если вы зайдете на 100 рублей, то вам нужно 16 человек пригласить и 16 клонов купить. Даже, даже если клонов покупать, то, честно сказать, ни я, ни Лена, наверное, не считали, сколько нужно клонов будет покупать. Вот смотрите. Это самый-самый оптимальный вариант. Перейти на площадку в этот, с этой площадки ПД и активировать следом эту площадку, нашу самую основную World Money. Вот она, площадка, это наша ПДИ. Вы опускаетесь, и вот они идут покупки наших столов. Ну и теперь я хочу вам, ребята, Сказать, что по поводу реферальных, по поводу реферальных вознаграждений, это, это ваш пассивный доход на этой площадке ПДИ. Вы представляете, если у вас в команде будет, например, 729 человек, 7290 просто с неба вам упадут. Представляете, если чем больше и шире юбка у нас на этой площадке ПДИ, то больше будут у вас реферальные вознаграждения идти. Представляете, если у вас, например, будет даже в команде 2187 человек, то вы получите сколько? 21 тысячу реферальных, 870 рублей. Ну, чем шире юбка, тем больше будут ваши реферальные вознаграждения. Это просто шикарно, я считаю. Ну и давайте следующую площадочку. Она у нас самая маленькая, она у нас самая антикризисная, она вышла во время кризиса. Здесь всего один рабочий стол, а второй стол у нас выплат. Ну вот просто как игрушечка, знаете, как для младенцев, так и наша эта площадочка. Но здесь причем очень хорошо можно зарабатывать. Я вам сейчас покажу. Ребята, как здесь быстро можно заработать? Здесь вход, конечно, 500 рублей. Ну, 500 рублей, ну, просто это смешной вход. Я советую вам купить за полторы тысячи эту площадку. И вы сразу же начнете зарабатывать. Честное слово, вот вам клянусь. Посмотрите, как это будет происходить. Вы приглашаете первого партнера. У вас идут накопительный баланс, 500 рублей. Второй партнер приходит. А вы 500 рублей у вас идет на баланс, на вывод. Не выводите пока эти деньги. а Это второй пар партнер. Третий партнер у вас, вернее, купите сюда себе клона. Вот за эти 500 рублей. И вы, у вас закрывается первый стол, и вы становитесь сами сюда к себе. Этот партнер пригласил троих. Пришел, встал сюда, принес это первый партнер, он принес вам тысячу рублей на баланс. Второй партнер пришел, тоже пригласил себе по три партнера и тоже пришел к вам, встал. И представляете, принес вам тысячу рублей. Вот и считайте тысячу и тысячу. Это сколько, ребята? Две. Две пятьсот, а вы всего потратили тысячу рублей. И плюс эти пятьсот рублей. Здесь клона купить всего лишь один раз нужно. Один. Как только закрывается у вас этот стол, вы летите и становитесь к своему спонсору на первый стол. Точно так и у вас будет такое же происходить. Будут ваши партнеры. Каждый партнер будет к вам возвращаться и приносить вам деньги. То ли в накопительный баланс, то ли э, на баланс на вывод. А, Но ну, считаю, что это... Ну, и плюс у нас, у нас когда становится сюда, вы становитесь, э, в, ваш клон, вы стали сюда, а, то 500 рублей э, идет на реинвест. У вас открывается, э, ну, идет реинвест, и вы становитесь к, со своему спонсору. Ну, это очень удобно, очень. Мне очень нравится. Ну, а Коль, вы уже, ребята, это э, э, не хотите покупать из второй стол, то как будет происходить эти э, действия? Здесь вам нужно будет, э, конечно, немножко э, больше людей. Значит, э, за, э, купили стол за 500 рублей. Пришел у вас, первый партнер в накопительный Пришел второй партнер Это идет на баланс на вывод Пришел третий партнер у вас только закрывается Этот первый стол И открывается за 1000 рублей Этот второй Теперь Значит у этого партнера Точно так Он закрылся И пришел стал к вам Этот закрылся и пришел стал к вам. Ну и здесь а, этот закрылся и пришел вам. Вы и со временем, а, когда покупаете сразу два стола, а, и выигрываете, и выигрываете с партнерами. Вам нужно будет меньше, меньше количества. Есть еще вопросы. Какие ребята есть? И я... Наверное, отключу запись Вернее, поставлю Да, а, ну теперь я со всеми Пойдем работать, ребята Со всеми прощаюсь А те, кто смотрит на YouTube-канале Мой вебинар Ссылка для регистрации Будет под роликом Все мои контактные